В общем, обнаружил я местную кафешку, где сидят местные ребята. И сейчас мы пойдем попробуем, что же там готовят, сколько это стоит. Обо всем расскажем. Чтобы вы понимали всю аутентичность заведение, то есть у них своего туалета нет, в туалет нужно идти в соседний отель. Мы, в принципе, сходили, помыли руки. Сейчас пойдем кушать. Вот здесь. Э, джудик. Джудик? В общем, ребята, пришли мы в аутентичную турецкую кафешку. Нам принесли местные еды. Это бабы, рис, джуджук какой-то суп. У них такие забавные меню. Ну и в целом такая достаточно аутентичная история. Сейчас буду пробовать. В общем, пробовали бобы. Бабы как бобы. Рису не подается таким маринованным перчиком. Не знаю, острым или нет. Немного острый, но кстати, вкусно. И рис мне понравился немного побольше. Так, вот наши напитки. Мы взяли. Я тоже будет сломал. Да, Мама. это твоя. Ты заказываешь чай, тебе приносят один стаканчик. Это недорого стоит, но у них не носят чай здесь. Чай это один. Мы ну, друг друга поняли. Что она сказала, что-то ясно. Попробуем блюжку, какой-то молочный суп. Ложку не дали. Кто-нибудь придумает. Живот. В общем, вот такой вот интересный... хей, хей. Такое интересное турецкое кафе. А турецкий кофе обязательно приносят с такой конфеткой и со стаканом воды. Ну что, продолжаем. В общем, сейчас мы расплатимся. Что-то там чек. Чек заживал. В общем, счет у нас вышел на 183 лиры. То есть нам дали его на такой бумаге самописной. Чтобы вы понимали, 183 лиры это 10 долларов. 10 долларов сколько там 600 рублей. На 600 рублей. Кушали два супа, один был вкусный, один невкусный, яичницу, сэндвич с мясом, два сэндвича с мясом, бобы, рис, чай, кола, кофе. А, вроде ничего не забыл, ну, то есть очень дешево. Плюс турецких таких аутентичных кафешек а, недорогой стоимость. И в принципе, ну объективно, кроме вот какого-то там лейзи супа, они сказали, я так и не понял, из чего он сделан, он перемолол. Активно все вкусное. Как-то так, друзья. Поэтому следите за новыми выпусками. Если вам интересно, подписывайтесь. Я думаю, будет много таких нетуристических интересных видео.